должен быть максимумом, то есть дети должны быть ухоженные, дети должны быть красивые, у детей должны быть чистые волосы, подстриженные ногти, чисто в ушах, везде должно хорошо пахнуть. Нет денег, чтобы это кто-то делал, я говорю, когда у меня не было денег, я делал все самостоятельно. Ни один человек, знающий меня, никогда не скажет мне, что придя ко мне, вот где бы я ни находился, видел бы где-нибудь бардак. Почему? Я всегда к этому относился серьезно, я понимал, что магия денег напрямую связана с уютом, который создает человек вокруг себя. Мне всегда было чисто в машине, я всегда ходил в чистой одежде, я всегда старался сделать так, чтобы вокруг меня было чисто. Если у меня оставалось время, я в субботу-воскресенье обстирывал, обмывал, драил, покупал новую посуду там белил, красил и так далее. Но дело для себя обязательно состояние комфорта и максимального уюта. Почему? Почему? Теперь...